Итак, следующий наш расклад для мужчин, которые относятся к водной стихии. Это нежные, очень такие эмоциональные любовники, очень хорошие, чувственные мужчины, чуткие, внимательные. К ним относятся такие представители знаков зодиака, как Скорпион, Рак и Рыбы. И посмотрим их взаимоотношения с женщинами, которые относятся к воздушной стихии. Это близнецы, весы и водолейчики. Также сюда еще могут относиться просто одинокие женщины, которые давно находятся в одиночестве. Ну что ж, приступаем. Итак, первая позиция у нас будет. Это любовь и его чувства к вам. Если они что-то испытывают, самое лучшее, что может быть по отношению к вам. Так, вторая позиция, ближайшее будущее. Третье, как он к вам относится на самом деле. Так, дальше, видит ли он вас будущей женой, негатив, судьбоносность ваших взаимоотношений, его отношение в принципе к семье, к семейной жизни и отдаленное будущее. Смотрим. Ну, можно сказать, что по отношению к вам он испытывает страсть, страсть, влечение. Считает вас очень красивой женщиной, очень достойной, очень дорогой. И вполне возможно, что он проявляет такие же достойные знаки внимания по отношению к вам. Но здесь есть еще нюанс. Поскольку здесь у нас выпал все-таки другой король, огненный. Вполне возможно, что также... К вам испытывает нечто подобное. Мужчина, который относится к огненным стихиям. Это овен, это стрелец, лев. Ну или в принципе сюда еще может напрямую относиться скорпион. То есть если ваш мужчина скорпион, то это о нем, 100%. Теперь, ну здесь страсть, здесь страсть и восхищение. Здесь не чувство, а именно страсть. Не любовь, а страсть. Жезлы это всегда желание иметь человека, получить его, заполучить. Теперь ближайшее будущее. Здесь, возможны какие-то предложения, попытки что-то начать, что-то сделать, но, но, но почему-то здесь будут некоторые препятствия, ведь это пятерки пентаклей, или кто-то приболеет, или необходимость отложить дела из-за чьей-либо болезни, или просто элементарность за отсутствие финансов. Потому что О, он к вам испытывает. Здесь очень интересная ситуация. Сейчас попытаюсь ее прочесть. Знаете, с одной стороны он рассматривает вас как подарок, но по десятке мечей почему-то резкое, резкое прекращение взаимоотношений, резкое и остановка. Такое ощущение, что между вами сейчас нет активности, она отсутствует. Причина. Давайте смотрим, смотрим причину. Какая может быть причина? Причина. Ссора, ссора, разрыв, выяснение отношений. Дорога, расстояние. Дорога, расстояние. По десятке кубков. Да, может быть, расстояние куда-то уехал? Смотрит ли он на вас в виде качестве жены. Здесь, конечно, ситуация, которая говорит о том, что нет, нет, нет, и еще раз, нет. Если вы являетесь женой и между вами все сложно, то здесь может ситуация вести к ухудшению, взаимоотношений. Некая ситуация связана с проблемами, с невозможностью двигаться вперед, жертвами. Ты даже больше знаете, как ситуация похожа на любовницу или на человека, который который должен чем-то жертвовать, Жертвует собой, жертвовать своим временем, жертвовать своими какими-то границами, установками, внутренними правилами. Негатив, негатив. Здесь есть иллюзия относительно некой женщины, или женщина пускает пыль в глаза этому мужчину. Женщина близкая, это может быть мать, может быть сестра, может быть подруга, кто угодно. Но она еще может, кстати, пускать эту же пыль в глаза и вам, может давать вам негативные установки относительно этого человека. И, и эта женщина, она, знаете, очень внимательно за ним наблюдает и имеет относительно него какие-то не очень хорошие перспективы, что-то не очень ясное, ну, так туманная позиция. Хорошо, давайте посмотрим, для чего он вам был дан. Но для того, чтобы вы нашли себя в этих взаимоотношениях, чтобы вы осознали, боролись за собственное я, за собственные убеждения, за собственные идеалы, и в конце концов отвоевали свои собственные позиции. Если честно, сам по себе, в общем, расклад он не говорит о том, что это что-то такое, знаете, настоящее, крепкое и надежное. Это больше расклад похож для того, чтобы осознать себя, свою собственную ценность. В взаимоотношениях с этим человеком. Он для вас как учитель приходит, пришел в эту жизнь. Что если говорить о семье, то как-то у него, значит, есть некоторые разочарования в собственной семье, желание что-то, о чем-то договориться, что-то делать. Ну, если он и в семье, то ему не очень хорошо. С вами или в другой не очень хорошо. Есть некоторые разочарования, но тем не менее, с другой стороны, есть попытки все-таки восстановить то, что он имеет. Будут попытки с его стороны. Теперь по поводу будущего. Ну, разрешение ситуации, в любом случае, споры, разговоры и, как итог, женщина, связанная с земной стихией, телец, дева, козерог. И о чем это у нас может говорить? Интересно, или же вы так себя будете ощущать хозяйкой, хозяйкой положения, ну Или же по двойке Пентакли, здесь может быть присутствие двоих. Да, видите, подряд три двойки выпали. Подряд три, три двойки. Выбор. Кто-то будет, ну скорее всего, он будет перед выбором стоять. Такой вот расклад.